Всем привет, друзья! Сегодня у нас Бавария, да, прошло уже достаточно времени, но эмоции и мысли о том, как же Барселона могла, могла ведь побеждать, все еще не усихают. Сегодня поговорим о прекраснейшем матче барселона баварии что же случилось с Левандовским, как Мюллер снова обыграл Испанию, ну а также немного пройдемся по матчу в чемпионате Испании, где Барселона уверенно обыграла соперника. Сразу же извиняюсь, что видео не очень-то длинное, могу лишь сослаться на то, что времени сейчас у меня нет, на это есть определенные причины, в ближайшее время я постараюсь улучшить контент и что-нибудь допридумаю. Вот, э, в общем, поехали. Итак, начнем мы, конечно же, с самого классного, с самого интересного. Это матч с Баварией. Стартовый состав в принципе не удивил, кроме как Алонсо, и возможно для кого-то было удивлением увидеть Крисенсона. Но здесь я не был удивлен, а Алонсо в стартовом составе я был немного в шоке. Все-таки есть опытнейший Альба, есть хорошо набравший форму, молодой, быстренький Бальде и как бы Алонсо, который только присоединился к команде. На деле, забегая вперед, Алонсо сыграл достаточно образцово. Матч начался с того, что Барселона пошла в лютейший прессинг и человек 7 или 8 было на чужой половине поля. Это было очень рискованно, но прессингующая группа была на высоте. Очень образцовый прессинг, постоянное давление и в целом Бавария провалила первый тайм. Настолько высокий прессинг, что Бускетсу оставалось сделать парочку шагов и он уже в штрафной площади соперника. Это очень круто и Хави в этом плане, конечно же, красавчик. Единственное, что в чем просчитался Хави, так это в реализации. Точнее, не он, но давайте честно, Левандовский подвел. Понимаете, в любом другом матче Левандовский спокойно возьмет и реализует этот момент. Здесь же Бавария, Альянс Арена 7 или 8 лет Левандовский провел тут, в Германии. И даже на такого профессионала, как Роберт Левандовский, это повлияло. повлияло и Левандовский, к сожалению, подвел. Дальше у Ливановски был еще один хороший момент, потом Рафинья бил противоход, и если бы чуть левее, это был бы стопроцентный гол. и уже не успевал, но, к сожалению, опять же, момент был упущен. Что касается выхода из обороны в атаку, то здесь Барселона не особо-то использовал центр поля. Игра шла больше по флангам, и, кстати говоря, Дэвис так легко убирал Рафинию, ну, одним движением, но здесь, мне кажется, Рафини просто не хватило какого-то опыта в таких играх. Хотя, конечно, Бразилия пытался создавать, постоянно помогал в обороне. Он очень хорошо ударил в противоход, мог забивать, но просто немного не повезло. Так вот, игра шла больше по флангам, и Бавария, конечно же, тоже прессинговала. Бавария без давления, это уже не Бавария. И вот здесь огромную роль сыграл Федри. Педри в этом матче был шикарен, потрясающая техника, прекрасное видение поля и понимание футбола. Педри, как и Гави, опять же, миллион раз повторял это будущее и уже, наверное, настоящее Барселоны. Так вот, Хави дал Педри такую роль художника, в принципе, дал ему свободу. Педри не привязан к какой-то позиции, он работает по всему полю. Он может оказаться в центре поля, в глубине, может начать атаку, может продвинуть мяч, может сыграть выше, может даже попытаться реализовать какой-то момент. В этом матче у Педри был шикарнейший момент, да даже два, но опять же, не получилось. Что касается фланга Баварии, то Дэвис, конечно же, был очень хорош, и, ну, это уровень, это уровень, это скорость, и это дисциплина, и так далее, и так далее. У Барса был один шанс, когда слева Кунде убрал Дэвиса, отдал на Дембеле, и вот тут-то был очень хороший шанс на разгон или продвижение, но Дембеле потерял мяч. Остальные атаки Барсы шли больше по левому, потому что там все-таки повар, который не очень-то хорошо влился в игру. Его заменили на 20-й и Мазруи был на порядок выше. Самое интересное, конечно же, произошло под конец тайма, когда Дэвис сбил Дембеле. И вот я не знаю, что, почему... Как судья, да даже тот же Вар и ассистенты не увидели здесь контакта, это стопроцентный пенальти, это подножка, Дэвис в этот раз все-таки не успел, и это пенальти. Пенальти, который мог бы изменить игру, но судейская бригада решила иначе. Во втором тайме Бавария стала больше прессинговать, стала больше работать и включаться в игру, а Барселона почему-то выключилась. И тут сказался, мне кажется, опыт. Опыт на мировой арене. Да, есть Бускис, есть Тештегин, но нет. Вернее, здесь я говорю больше про какой-то опыт побед в ключевых матчах. К сожалению, Барселона с годами это потеряла. Тот же Мадридский Реал. Многие просили не сравнивать Барселону с Реалом, но эти команды всегда будут сравнивать. И тот же Мадридский Реал, который может сыграть не в самый лучший футбол, который по игре может быть хуже, все равно выигрывает. Вот этого, к сожалению, у Барсы пока что нет. Барселона во втором тайме посыпалась, пропустила глупейший голос с углового, потом спустя несколько минут пропустила еще один, и вот не хватило. Не хватило сил, не хватило возможности, мастерства, хотя это вряд ли. Не хватило духа вот этого победителя. Первый тайм Барселона сыграла действительно во много раз лучше, но второй нет. Хави точно в правильном направлении, было куча моментов, красивая игра, прессинг, открытый футбол. Еще немного времени и команда станет хороша не только в техническом плане, хотя тут и так все хорошо, но и не менее важно в психологическом. Нужно отработать дух победителя, это не получится сделать за пару матчей, это не получится за полгода, возможно на это уйдут годы. Одно я знаю точно, так это то, что Хави двигается в правильном направлении, ну и это конечно же не может не радовать. А вот уже в следующем матче уже в чемпионате Испании Барселона побеждает, побеждает с разгромным счетом. Левандовский делает дубль, а Депай снова забивает красоту. Примерно такой же гол он забивал при сезонке, и теперь это произошло и в Ла Лиге. И тут, конечно же, Депай говорит всем, что в том числе и Лапорте, что вот зря вы меня хотели продать и выкинуть из солнечной Испании. Очень зря. Подождите, но я еще помогу. посмотрим. С таким темпом у Барса есть реальные шансы на победу в чемпионате Испании. Под конец я бы хотел сказать, что, возможно, в будущем я буду записывать не только ролики про Барселону, но и, опять же, возможно, про весь футбол. Хочется каждую неделю выпускать объемные ролики про весь футбол. Идея такая есть. В силу того, что я не могу делать сразу же ролики там после матча, Появилась идея о том, чтобы сделать ролики теперь не только про Барселону, но и про весь футбол. Не знаю, я еще подумаю. В общем, что думаете вы? Ставьте лайк, если понравился ролик, ставьте дизлайк, если нет. Подписывайтесь на канал и любите футбол.